Светлана П.Р. Ник, ты наш дорогой труженик, с удовольствием слушает твои лекции, очень умные и познавательные. Привелики поклон и благодарность. Благодарю за то, что по этой терминологии сказали, что это лекция. В принципе, с этим согласен, потому что более здравых стримов, более здравых спичей, которые вот я озвучиваю, я назвучиваю на... Фрагментами вот на стримах, да, на наших живых потоках. На вечерках, которые мы называем в скайпе, да, но на других ресурсах тоже будем проводить. Нету ничего э, по уровню э, близкого даже. Даже супер продвинутый этот ресурс, который сейчас, ну, можно сказать, самый продвинутый, да, сородения. <къем> вот, у них, к сожалению, слишком много, как бы это сказать чтобы их не обидеть, не оскорбить. Да ну как, шатание. Ну, нездравого, скажем так, да. Они там супер задвинутые, продвинутые, но там столько пурги они вносят, да. Вот, что это просто пипец. А информацию, знание, а еще лучше ведание нужно подавать вот так вот, просто чтобы это было. Чтобы это усваивалось буквально вот так, вот, только чтобы было желание да. у человека, хотя желающего просветиться, осознаться. Огромное а не вот такими да, Огромное количество времени уже прошло, уже мертвые живые воды эти они уже не зайдут. Сложный язык он не заходит. Он, ну, возможно, до сих пор это играет на этот сам У, что-то сложное сложные слова, наверное, это возможно, это до сих пор действует на вот таких вот. Ну так дело в том, что они там такие не нужны. Ой, какой умный оратор. Ну да, вот, вот, ничего, пока... не ничего не могла. Да. Вот. Ну так такие что... люди не нужны в этом. В этом деле вот. привлечение. То есть, если это делается с, для привлечения масс, это глупо. Нужно это как раз говорит о том, что недаром не я упомянул живую и мертвую воду, потому что это, как и концепция общественной безопасности в свое время, я мозги просто выламывал, потому что там был нечеловеческий текст. Я сначала думал, что это может быть перевод там, с английского или еще с какого-то. Нет, это просто машинный текст. И вот это то, что э, озвучивается родение, не просто так же он озвучивает с листа, вот, не, не из головы, mm -hmm. вот, вот как мы, мы же все озвучиваем из потока, а вот эти ведущие э, этого самого, да, вот этого ресурса, они не, изу не озвучивают из потока, они читают с бумажки. Возможно, они бы говорили дольше своими словами э, те термины, которые написаны на, на этих листах, но оно бы было бы понятнее. А так они просто как попугай, не выкладываются у них, да. не получается. Те тексты, которые они озвучивают, они не э, генерят образы. Там очень много пурги, абсолютно непонятные. То есть им подают информацию вот этот так называемый искусственный интеллект. Ничего иное. Вот. А это значит э, бесовское требье. Всё, ничем там светлым и не пахнет. Вот, там опять же, если, добавка если такая, войдёт, такая. этот самый Если э, такая, такая терминология, там, то, значит, да, ничего хорошего. Если он до сих пор не научился, по, в прямом смысле, по-русски говорить и излагаться. Он даже учебник, на то... ответы на вопросы, напрямую заданные, он отвечает вот такими односложными фразами. Да? А нужно же войти в состояние потока и извлекать эту информацию. Это должно быть поток идти такой охренительный. А я не чувствую потока, когда... Вот, когда я... Сложно, там надо концентрироваться, чтобы ну, вот сородить... Там сродения. надо концентрироваться, чтобы вот это все отсеивать, понимать, что подразумевается под этим очень. Поэтому же не просто так нас плющат. Тут больше года уже, наверное, больше двух лет. Вот, менее тысяч э, подписчиков. И так упорно убивают, убивают, убивают. 2986, 2087, 2084, 2984. Ну, такие вот пироги. Угу. Так, ладно, благодарим. Э, полностью благодарим, взаимно. Да, да? приятно Благодарим за такие комменты. комменты. Вот. Они не просто эти самые, да, они нельзя на самом деле. Это действительно, что человек понимает, да, и принимает. Вот, и Это очень здорово, это очень радует Потому что таких, к сожалению, мало вот, Как правило, абсолютное большинство Неблагодарные Даже те, которые были соратниками Соратницами, а потом срулили вот, Потому что вот подошли до определенного своего потолка и пиздец, извините за выражение. Дальше они не могут. Вот Они ударились о потолок, потому что мы шахти прокачали. Они ебнулись о потолок, а потом пошли и неизвестно куда они пустятся. Вот такие пироги. Вот. А надо было, надо было упорно хотя бы пытаться пробуравить этот потолок. Или хотя бы удержаться на этом уровне. Вот. А эти... так вот все, которые ушли, бывшие соратники, соратницы, вот это увы, и ах, они э, э, ну, Сами избрали свой путь. Так, дальше такой коммент, да, Леха наш, да, Олег Сергеевич, а как по биорезонансу, к лучшему изменилось? Так, ну как вот этот сам, это вопрос в этом самом, да, на вечерке, на нашем крайнем общении было. Есть определенные перемены, но дело в том, что понимаете, наши э, пресветлые друзья, да, сородичи, да, понимаете, мы работаем на многих фронтах. И вот мы созванивались, Допустим, ну как созванивались, Наталья звонила, вот интересовалась этим же, почему мы так вот в таком не очень радостном э, состоянии. состоянии по поводу вот этого аппаратно-программного это комплекса, да? Вот, нету радужного, понимаете, мы же э, подходим с... Абсолютно строго, мы все тестируем по-настоящему, мы выясняем какие-то не, непонятные, неприятные какие-то моменты и отсчитываемся обязательно, понимаете, мы четко по справедливости, четко по правде. А это, понимаете, 99,9 в периоде населения даже супер продвинутого, задвинутого, ну просто не нравится, но ну люди боятся правды, потому что она, понимаете, это нужно жить, это нужно войти в коны. Это нужно понимать, что жизнь это сплошная справедливость, да? вот. а по-другому нет. Ушеложь убаюкивает, ну там вот как-то так, вот оно. Вот, правда не знаешь, ты хорошо, тебе спокойней, потому что ну, убаюкивает это все. Вроде бы все нормально, не надо никаких этих самых движений, все, укрылся, заснул и умер. Вот у нас Жне. требование к этому аппаратно-программному комплексу было такое, несколько сеансов, ну несколько десятков сеансов, и пойдет к просто невероятно категорически четкое понятное улучшение по всем фронтам, которые вот есть, ну у каждого человека да, есть определенные такие особо болезненные моменты там, ну, в каких-то органах, в каких-то этих самых вот, так четко сказать что вот перемены колоссальные большие нельзя, и в то же время есть перемены но, ну понимаете, мы же практикуем что? мы практикуем содовые ванны вот показывали что эти, выкладываем ролики мы практикуем еще показали шети пепел этот да после наших Сольная. вот этих костричь которые мы шли на солнцестояние да вот мы шети в ванны тоже практикуем Шо мы, мы по-прежнему на сыроедении по-прежнему продолжаем питаться да продолжаем практики определенные Продолжаем осознаваться все больше и больше. Понимаете, что вот это наша деятельность да, в виде стримов, в виде этих вечерок. Это тоже ж, такое магическое, такое этот самый, да, Вся жизнь, понимаете, нужно ее как священнодействие, действие. Вот. И определенное улучшение, определенные перемены есть вот есть к сожалению и негативные особо моменты поэтому так вот сказать что все это вот панацея мы не можем но продолжаем продолжаем опять же продолжаем и будем продолжать сколько пару недель прошло как эти травы по советам этой этого когда попиваем эти самые травы тоже ничего не скажу у хорошего Хорошо это, в том, это что рано. это эти травы, конечно, я уверен, что они воздействуют, вот. но это рано, да, потому что... это ж Ну так травками, выясняется, травками, что медленно, это нужно медленно, вот, хотя бы на этих травах, это в месяцах нужно, это в месяцах, вот, и... Э, э, надо все-таки пообщаться будет, да, с так скажем, с определенными персонажами, да, которые это этим, этим занимаются, да, так сказать И профессионально, ну да. зарабатывая бабло, да. Вот надо поинтересоваться, позадавать такие, ну по возможности, да, четкие конкретные вопросы. Вот, но я все сомневаюсь выходить на связь. Почему? Вот, потому что я ну, результат какой, вот видите, да, сколько выходило на нас всевозможных. Приходил к нам Яхве, приходил Бог Вова, вот, кто там еще приходили? Ну, приходили, блин, э, э, официальные эти самые сотрудники там спецслужб приходили, да, э, э, китайских там еще каких-то, ну, ну хренова туча приходили, да. Приходили супер продвинутые, действительно, да, уважаемые, да, ну, я не буду называть имен, ну, вот, ну, абсолютное большинство убегали в соплях. Абсолютное большинство тех, которые себе определенно аудиторию наработали и такое реноме себе, да, такое эго у них переразвито. Они все уходили в проклятие, в соплях и все такое прочее. Всех. Потому что по правде не могут они конкурировать. Ну, дальше перейдем к этому вопросу, тоже на эту тему немножко этот самый, да. Вот вспоминаем вот этот там канадский этот наркоман, да. Э, супер продвинутый типа блогер да вот дальневосточный, да ну масса ну не буду имен называть потому что опять же вопли сопли обиды начнутся да вот причем я готов вообще к общению да, с любыми с любыми и каждыми, вот но только э, чтобы это был паритет на равных вот а без этого да сам дурак оби обижаться или там ты приди мне поклонись да я, блин, этому самому э, Во плоти явится сейчас этот э, Перун Вот, батька Перуни, да, прапрадед, да Вот, и то я не буду поклоняться Я только обрадуюсь, Вопроса конечно Кинусь к, к нему на этот самый, да, обниматься И в то же время пару пиздюлин тоже надо будет выехать Потому что, ну, а какого хрена бросили нас Своих несчастных этих самых прапраправнуков, да На растерзание Такие пироги, да Ну, вот так вот Вот такой вот развернутый ответ вот, если он воспринимается, значит, пожалуйста, вот, значит, работаем и будем продолжать работать. Новые какие мысли приходят по, по вариантам оздоровления, это тоже все практикуем, все, все, так сказать, в копилочку добавляем, добавляем, добавляем, вот, и, э, ну, да, сейчас без этой самой соль решили ограничить. Вот, вот это тоже прислушались к этой Татьяне, которая, никнейм Ята на этом самом, ну решили все-таки попробовать, да? Вот, ну с неделю, наверное, что-то да, типа наверное, этого. 4, вот, что пока улучшения не, не видно, э, кроме того, что о, просто колоссальное уныние, вот, потому что, ну как говорил же Купцов еще, понимаете, у нас не растут вот эти сахара содержащие, жира содержащие, ну все вот эти вот э, растения, вот эти все плоды, вот, поэтому очень тяжело. Вот, та пища, которую мы, мы приобретаем на рынке, вот местно, что выращивают разные эти самые, ну, она очень безвкусная. Без добавления приправ, в частности, солей всевозможные. Да. Грустно. Блин, получается трава травой, понимаете? Трава травой. Вот такие вот пироги. Вот. А фруктов, к сожалению, фруктов сейчас очень мало. Абрикосы и те уже отошли. Да, поэтому тяжело. Без соли. Вот. Ну, пока еще попробуем. О, не знаю, сколько дней удастся все это делать, но. Uh, нерадостно, да Ну вот Поэтому, опять же, эксперименты мы разные проводим вот. Ну, И... конечно, намного легче, чем на варенке На варенке вообще просто невозможно Без солей На этом самом намного легче Вот Я помню, даже молочное сыроеденное Когда у нас было Я тоже тогда пробовал без соли О, это просто невозможно вот, просто ну, буквально один раз попробовал, там денечек, ну сутки, в смысле два приема пищи И потом тони, дуй его нафиг, а сейчас, да, тяжеловато ну. Оно было бы приемлемо дальше экспериментировать, да Возможно и вообще перейти на бессолевое питание вот. Но для этого надо, чтобы был выбор продуктов, опять же, здравых именно, растительных да. Чтобы был выбор, а выбора у нас гулькин хрен вот. О чем я-то даже говорит? О том, что я использую определенные травы, приправы. Ну, тоже там типа настоящие, чуть ли не сама там сушит. А это о чем говорит? О том, что пища сама по себе... Неполноценная. Э, да, она не, не хватает ничего. чего-то. Если надо добавить что-то горькенькое, что-то остренькое, что-то соленое. Ну, ладно, не солененькое. Ну, или псевдосоленое, да. Э, там, кисленькое, лимончика капнуть. Это значит, что-то не то в основном продукты, если надо его нафигачивать два-тремя там видами приправ. Это же вот эта беда нашего, нашей территории. Этой. И это то, что в частности мы тоже хотим изменить. по чтобы здесь было тепло, чтобы была инсоляция стопроцентная как можно дольше, или все время. Вот, соответственно, будут расти по щелчку потому что вибрации такие будут Солнце много тепло круглый год на, на руси матушки э, будут сами по себе вырастать и появляться соответствующие этим вибрациям растения плоды Травы, кустарники, ягоды, фрукты и все такое прочее. Просто потому и глушат, что и глушат. Понимаете, глушат. Особенно вот этим, что цикличность вот этой природы. В да, принципе, вот Кажется, тима. что вырос какой-то. Сам... Ой, птичка пролетела. Ой, это я когда-то кинул. Оно тебе оно проросло. Потому что создались условия такие. Было зернышко, даже не было того зернышка, оно прорастет. Будут условия, земля-мать поймет на нашей вот этой территории. Так, здесь тепло, вот такой-то цикл определенный там, ну вот этот год условный, лето, полетие это. Оно все время, все, я включаю вибрации таких-то растений, трав и кустарников, вкусных для этого народа населения. Вот. Это так происходит. А те, которые недопонимают из бывших, так сказать, соратников и соратниц, да, вот они занимаются, э, ну, как бы это сказать, да, вместо того, чтобы это дело все продвигать, то, что мы озвучиваем, да, они занимаются анонизмом. Ну, так вот. Э, мягко говоря, но грубо выражаясь. Что? О, там, ехали МД РУС. О, Ой, приветствую. Огонек Почти поставлено. каждый день э, какие-то комменты и какие-то из роликов. Приветствую. Может, когда-нибудь да. даже воочию Увидимся хотя бы на просторах интер... Да. Так, медведь к нам присоединился. Так, приветствуем. приветствуем. Всех приветствуем. Так, Человек. ну что, немного по поводу этих самых. Еще надо бы этот самый, да, озвучить. Вот, понимаете...